Ну что ж, друзья, пошла у нас такая тема. Последнее время на канале мы очень сильно заинтересовались всякими разными экшончиками, онлайн баталиями и так далее. И сейчас я спешу, ребятки, рассмотреть такую новую игру, которая вышла буквально недавно. Игрушечка называется Armageddon. Очень уж сильно она напоминает Бравл Старс Да, ребят, самый, тот самый Бравл Старс, в который я начал недавно тоже играть Видео, по которому вы можете найти на моем канале Но у нас, друзья, в эфире Армаджет Это у нас 2D экшончик, да, такой динамический Хочу заметить, то, что это онлайн экшон в 2D пространстве Где нам предстоит доказывать свою э, силу и свою И показывать, ребятки, э, себя э, Давайте вкратце расскажу, что здесь у нас имеется да, То есть пробежимся коротко по интерфейсу Я говорю, те, кто, ребятки, играет Играл в Brawl Stars, да, он вам, возможно, покажется очень-очень э, сильно э, знакомым. Э, хоть здесь нет русского языка, но здесь, ребят, э, все предельно... Понятно, здесь у нас, значит, наше игровое золото, да, мы его можем тратить на покупку определенных улучшений, да, определенных игровых каких-то необходимых нам значков и так далее, да, то есть здесь у нас, а, в самом верху находится шкала нашего прогресса, здесь показывается, что мы открыли на текущий момент... А... Развитие, да, то есть у меня на пути вот такой вот дробовичок, да. Ну и давайте мы м, откроем его сразу же вместе с вами. Это, ребятки, новое оружие под названием Доминион. Это какой-то крутой дробовик, да, который я еще ни разу не использовал. Да, первая пушка, открытая мной с начала этой игры. Вот такой вот дробовичок, то есть, да. И вот такой вот на него, я так понимаю... А, скин, отлично, просто великолепно Обязательно надо будет попробовать Ну что ж, идем дальше Здесь, значит, у нас, а, ну, эту вкладку мы с вами рассмотрели, да То есть здесь мы просто смотрим свои достижения, да а, Давайте перейдем к следующей вкладочке Да, ну, здесь у нас менюшечка Все стандартно здесь мы можем а, настроить, да а, Как нам надо параметры нашей игрушечки. Все, я думаю, разберетесь. Это не так уж сложно. Здесь у нас находится, значит, пункт а, с выбором оружия. Экипировка, да, то есть обмундирование, а, необходимые суперспособности и так далее. Давайте поподробнее покажу. Здесь у нас, значит, смотрите, вот это 1, 2, 3, это мы выбираем а, а, наши возможные варианты экипировки, то есть с а, штурмовой винтовкой, с а, дробовиком и с, а, со снайперской винтовкой, да, то есть а, здесь можно детально настраивать а, каждую конфигурацию. Выбираем ли мы винтовку, либо дробовик. Вот я на вторую конфигурацию с дробовиком настрою, наверное, все-таки конфигурацию с доминионом. Новый дробовик, я не знаю, чем он а, лучше того, который имеется, но, наверное, чем-то будет все-таки он а, получше. Да, кстати, у каждого оружия есть свои параметры. Вот здесь у нас, видите, различные параметры урона. Можно все, ребятки, это изучить, можно все это посмотреть. Ну и здесь выбор скинов, которые будут доступны, когда мы будем их открывать, друзья. Так, давайте смотрим дальше. А, собственно так а я не подтвердил да вроде я вроде выбрать-то выбрал да то есть а экипировать забыл да все а, дробовиком значит я экипировал нашего персонажа а, да штатный персонаж нам дается вот такого вот плана то есть а, ничего особенного здесь мы значит выбираем второстепичную а, экипировку это могут быть гранаты это мог, может быть все что угодно то есть пока у нас есть только гранаты а, похвастаться больше нечем так Поиграл, братишка, скретч совсем немножечко, поэтому еще ничего не успел открыть А здесь у нас, значит, суперспособность нашего игрока Это суперскорость, да, у данного персонажа Да-да-да, то есть, по прошествии которого, некоторого времени, мы можем пользоваться ей в бою Здесь, значит, наш костюм, точнее, не костюм, а наш с вами пилот Он тут называется, герой, да, то есть, это вот Крагер, да, первый доступный нам а Остальные нам пока этому мы приобретаем за... Или при накоплении вот этой вот а, в, валюты, вот этой вот единицы до да, тысячи, мы открываем вот этого героя, да, и так далее, пилота. А, ну, в общем, все здесь условия для приобретения показаны. Так, идем дальше. Это у нас такое, и это у нас наш джетпак, да, на котором мы имеем возможность летать. Да, друзья, здесь у нас персонажи могут а, летать. И куча вариаций, а, куча вариаций его изменения. Да, ребят, можно поклацать и посмотреть все, что за что отвечает Так, ну что ж, ну и оружие, я думаю Не сложно будет разобраться, что Какие у нас типа оружие, если это самый дефолтный Выбирая оружие, мы также можем Ему прокачать скилл какой Не скилл, а именно какой-нибудь скин я неправильно немножко выразился Ну это, ребят, тоже очень просто, все Предельно понятно, думаю вам Идем дальше, это у нас магазин Здесь магазин, ребят, есть магазин, думаю, это ничего Такого особенного, дальше, значит, у нас здесь Я так понимаю, кланы Мы можем либо... Создать свой клан, либо а, найти и вступить в какой-то а, клан Вот в этой вот группочке, да, Social а Дальше у нас идут новости, можно почитать И дальше у нас идут лидеры То есть здесь у нас табличка идет лидеров а, Как, допустим, просто игроков отдельных, так и кланов, друзья Можно это все посмотреть и а, заценить Да, кстати, вкладочку Social надо будет настроить Сделать свой личный клан Но это мы попозже, ребятки, сделаем так что ищите, кто, ребят, будет играть. Мой клан Ура, Ура Игра, он будет называться в любом случае, другого названия быть не может. Так, ну что ж, смотрим дальше. Значит, наверное, сейчас посмотрим на саму игру. Давайте перейдем к сути. Так, здесь у нас наши кейсы, да, так называемые. Мы можем их открывать вот таким вот образом, да. То есть нажимая на вот этот левый нижний угол, мы открываем, ребятки. Выбрали вот такой вот скин для... Нашей а, винтовки Это очень-очень а, прикольно Отлично, я не буду сейчас, ребят, открывать Я просто их буду копить, со временем, а, может быть, открою а, На какое-то видео сразу же Пакет а, кейсов Ну и, ребят, и смотрим, у нас, значит, а, обновочка Да, я, кстати, люблю ходить вот с этой пушкой Да, в последнее время у меня неплохо с нее получается И я прям просто уже а, Стал а, скилловым игроком именно на этом оружии И мне дается, ребят, вот такой неоновый скилл а, Ну давайте экипируемся Да, чтобы у нас хоть какое-то разнообразие было И хоть как-то мы, ребятки, начали уже Выделяться Ну все, остального у нас пока нет Остальное, ребятки, вы поняли, каким способом получается Открывая вот эти кейсы У нас открывается уникальная всякая, уникальный всякий окрас Экипировка и так далее Давайте посмотрим уже на геймплей данной игрушки Нажимаем плау И поехали, ребятки, в бой я вам могу сказать так, что достаточно недолго здесь происходит поиск, да, то есть, конечно же, не моментально, но а, приходится а, подождать Бои у нас формата 4 на 4 игрока, буквально около 7-10 секунд мне пришлось ждать, то есть И вот тут нам сразу же предлагают выбрать карту, на которой мы будем сражаться Ну, я, наверное, предпочту Deadmatch, да, вот на этой вот карте под названием Moon а, Больше, к сожалению, никто не проголосовал, чтобы вам это показать но посмотрим, может быть в следующий раз получится Все, боевочка начинается, спек оружия выбираем Значит вот этот и погнали, друзья Так-так-так, сразу же Немножко я уже приспособился, да, частично И сразу же выкидывайте гранатку, да, если она у вас есть Она у вас есть всегда по умолчанию Так, погнали Наваливаем потихонечку, да, то есть я со стандартной пушечкой стреляю Со стандартным оружием То есть, да, у меня полуавтома полуавтоматическая или автоматическая винтовка С которой я уже неплохо так научился обращаться так, так, так, тихо, тихо. Так, отлично. Блин, откуда вас тут так много, а? Меня атакуют вообще во все щели. Во все щели меня пытаются разорвать. Так, так, так. Кто-то сзади, кто-то снизу. Так, так, так, убили меня. Нужно, ребятки, оба смотреть. Очень быстро резаемся и погнали. Наваливаем. Мы наваливаем бас. Так, поехали, ребятки. Вот так вот, в общем, тут две стороны. Красные и не красные, да? Красные и синие. Да, и вот так вот мы потихонечку взаимодействуем. Да, то есть командная боевочка здесь приветствуется. Командная, ребятки, боевочка здесь решает. То есть необходимо поддерживать свою команду как можно лучше. Так, так, так. Можно гранатки подкидывать, не забывать. Так, помогаем, помогаем своим. Главное, ребятки, основная задача, да, в дедматче, ну, наверное, никому не, не секрет. А, то есть, кто больше а, настреляет киллов, тот и победил за определенное время. Тихо-тихо-тихо. Какое-то у него странное оружие у этого стой. типа. Там кто-то вроде был. Да, вот так вот, ребятки, происходит у нас по елочке. наваливаем как можем друзья так вот она наша способность разблокировалась до супер спид. и мы можем ей теперь воспользоваться это значит у данного персонажа это супер быстрый бег так кого-то вроде попадаем даже да даже кого-то убиваем иногда А вот даже иногда попадаем. Пока что наша команда лидирует. Да, это хорошо. Да, вот так вот, ребятки. Тут главное немножечко при... приспособиться. Да, достаточно все просто и легко. Бои динамичные, бои быстрые. Да, да, да. Не забывайте э, про откаты. То есть, когда у вас откатывается та же самая граната, да, то есть, ее используйте всегда. Да, да, да. И у вас будет шансов гораздо больше побед... на победу. Да, пока мы лидируем, это замечательно Victory. Замечательно, друзья, первый каточка и победная Вот так вот, ребят, динамично происходят The бои В данной игрушке под названием Армаджет, друзья есть у нее, ребятки, свои, конечно же, плюсы. Какие плюсы, сами, ребят, отмечайте и пишите, пожалуйста, в комментариях. По окончанию боя нам дают различные награды, то есть вот такие черепа, дают как бы усовершенствование. Ну, не знаю, вот я, если честно, пока еще толком не разобрался. Дают какие-то, какую-то полоску прогресса к нашему оружию, будь то это наша автоматическая винтовка, с которой вы стреляете, да, вот у меня уже левел 10. Я не знаю, то ли это курону прибавляет, то ли чего ли... Но вот такие у нас, ребятки, характеристики здесь улучшаются Так, ну что ж, выходим и смотрим То есть по окончании боя, да, то есть нам дают вот такие вот а, непонятные треугольнички, да, оранжевого цвета а У меня их уже 127 И дают вот эти вот черепа, которые идут на а, кейсы а, ну что ж, давайте продолжим, ребятки Еще один бой. Пока что а, ну Режим боя э, можно выбирать из двух То есть это либо дед матч, либо а, Мы собираем так же, как в Бравл Старсе Кто играл, да, то есть мы собираем Энергетические ячейки. Сейчас вот тут попробуем, ребятки Может получится. А вот а, а, Фьюл Френзи, да, то есть это у нас, значит а, Битва с энергетическими ячейками Но не получится, ребятки. Попробуем В следующий раз а, а, да, фр... да, ребятки, вот у нас сейчас битва С энергетическими ячейками. То есть это как в Бравл Старсе То есть кто больше наберет удержит а, тот и победил. Погнали. То же самое, да, то есть без какого-либо преувеличения. Да, кто больше этих ячеек удержит, а, того и победа. Отлично. Выносим. Блин, и меня тоже вынесли. Ну да ладно, надо отбирать у противника энергии ячейки и, и не тратить их. Вот у нас уже один чувачок просрал. У нас уже чувачок один просрал. Это не очень-то хорошо. Так. Меня могут сейчас нагнуть. Так, так, так, почти нагнули. Так, стараемся, ребятки, держим. Надо регенерировать, хилиться. Так, а плохо, очень плохо. Ну ничего, сейчас соберем еще. Три-четыре. Так, так, так, так, выносим, выносим. Блин, чуть-чуть осталось, а. Чуть-чуть осталось. Не даем врагу пройти. Плохо. Далее, ребят собираем 6-4. Счет. Так, не убил. Меня почти убили. Сейчас, похоже, это произойдет. Да, 5-4, 6-4. Надо отбирать идти. Надо срочно отбирать. Ох, сколько здесь, а! Много здесь как, а этих ячеек. Так, надо собирать, потому что у моих, я смотрю, много, а у меня вообще нифига. Отлично. Так, пока что я вижу, мы лидируем. Но главное, чтобы у нас не отобрали все это дело. Так, я вижу, у меня две. Отлично, лидируем, друзья. Лидируем по ячейкам. 5 секунд осталось. Должны удержать преимущество. Да, ребятки, так же как в Бравл Stars, да, если мы сейчас сравниваем именно с этой игрушечкой, то а, этот режим боя у нас, значит, такого образ образца Даже смотрите, мы на первом месте 750 очков набрали, это неплохо, кстати говоря Да, то есть мы удержали и мы победили, друзья, 14 й левел, да, у нас, а, или левел, как правильно Да, наверное, правильно, левел И тут нам в конце дают, ребятки, черепки Естественно, наверное, за хороший результат нам а, добавляют, да, то есть дополнительно ну что, давайте попробуем еще разочек, да, то есть, как говорится, бог любит троицу, и еще разочек. Вот смотрите, даже вот сейчас в режиме онлайн, как у нас поиск игроков осуществляется, то есть, сейчас у нас 2 из 8, 3 из 8, ну достаточно быстро происходит к слову, что игрушечка у нас а, совершенно новая, то есть она буквально вышла а, 8 а, октября этого года и достаточно уже я бы сказал набирающая популярность, поэтому всем, а, кто заморочен на этой теме рекомендую, давайте попробуем опять на Fuse Frenzy, будем опять-таки пробовать отвоевывать а, эти самые энергетические ничейки так, отлично, мое любимое оружие пока что автоматическая винтовка, можно с дробовиком попробовать можно со снайперской, кому как удобнее, друзья так а правильно ли я бегу? Нет, неправильно, надо в другую сторону. Все, начинаем собирать. Начинаю, так, один есть. Так, второй. Что ж ты будешь делать-то, а? Не попал. Так, так, так, тихо, тихо. Меня чуть-чуть, чуть-чуть было не нагнули. Да, ребятки, небольшая сноровочка здесь также необходима, потому что, ну, надо привыкнуть к оружию, чтобы а, начинать нагибать как следует, да. Вот у меня, в принципе, сейчас вроде бы даже иногда получается, но не всегда как хотелось бы. Так, ячейки, ячейки надо собирать. Нас могут загасить. Так. Ага, с одним... С, с маленьким количеством хитпоинтов остался, чувачок. Да что ж ты будешь делать-то, а? Так, так, так, отлично. Попал, держим, держим преимущество пока. Отлично, сразу двоих офигеть вообще. Просто как-то мне везет. Ну, на самом деле, ребятки, я немножечко скилл а, наподнатачивал, на, на да, на этой винтовке, поэтому... Я, если можно так сказать, нагибаю, да, частично Чуть-чуть, братишка скорее Скилл свой подкачал, поэтому он Чуть-чуть нагибает здесь Чуть-чуть не считается Так, тихо, уходим, уходим от атаки Ну, я успел, ушел, ну и спас, смотрите, ячейки Да, разбросал их на нашей территории Так, надо срочно сгруппироваться И, со и собрать все обратно Да, да, вот эти вещи надо собирать все Так, так, так, тихонечко Суперспит врубаем и погнали Ох ты, тут сколько кто-то растерял, а. Кто-то здесь прям капец сколько растерял. Держим преимущество, друзья, стараемся, держим. Нам сейчас главное не растерять его. 12 секунд осталось, держим, держим, сейчас надо отрегенерироваться срочно. Потому что если я не отрегенерируюсь, то будет печально. На свои бомбы, кстати, если попадаетесь, то они тоже вас ваншотят. Все, отлично, друзья а, Вторая каточка и снова мы побеждаем Да, замечательно Ну что ж, ребятки, а, вот такая у нас игрушечка под названием Армаджет Да-да-да, достаточно а, динамичная, достаточно интересная Боевочки здесь не слишком затяжные Мне лично нравится Ребят, как вам, кстати, нравится или нет да, это новая игрушечка? Пожалуйста, пишите комментарии, ставьте лайки а, Это будет очень а, клево Ну и пробуйте играть и находите меня Добавляйтесь в друзья, поиграем вместе Так, ну что ж, давайте выйдем и посмотрим Каков прогресс, да, еще дали нам вот таких вот. Я не знаю, как они правильно называются, да 8 нас кейсов, кейсы я буду Открывать а, потом, так, тут можно Также создавать а, какой-то свой матч Да, я смотрю, а, кастом матч Да, то есть, и, я так понимаю, здесь Мы просто-напросто а, даем Название этому матчу Выбираем тип и приглашаем Кого-то я так понимаю, для участия То есть, да-да-да, друзья Игрушечка вроде сырая, но функционал Я вам так скажу, что здесь а, На высоте. Ну и давайте, ребят, еще Одну каточку попробуем, стандартную Дэдматч, сейчас попробуем выбрать а, Чтобы уже закрепить а, Данный у нас мини-обзор, да, по этой а, Интересной, на мой взгляд Игре, да, на новой локации То есть это match. вот такая вот зимняя база Да, выбираем свое любимое оружие Давайте попробуем, не, с дробовиком я не буду, ребятки Я показывать буду сейчас стараться, класс. Так, все, поехали. Так, кто-то гранатки кидает уже. Надо от гранаток уходить. Так, тихо-тихо-тихо. Почти конченый, там уже типом бегает. Я куда побежал, собрался-то, а? Да что ж такое, его пули не берут, а? Еле-еле догнали. Так, тихо-тихо-тихо. Так, так-так, просадили чуть-чуть чувачка. Так, Отлично. Да, вот так вот, ребятки, у нас проходят здесь динамично боевочки. Динамично. Но не всегда практично. Динамично. Вроде бы как-то я чудом вообще выкрутился из этой заварушки. Да, еще и живой остался. Еще и живой остался, странно. Так, так, так, он, по-моему, по мне фокусит жестко очень. Так, так, так, ну что ты там, что ты, что ты, куда ускакала? а? Иди сюда уже да замочили его. И никак не дают мне ребятки размяться. Играем вроде в, хо в хорошей команде, а игроков которые видимо тоже ready. уже хороший скилл прокачали на своем оружии и реально могут нагибать. Что-то прям мы практически в сухую. Практически в сухую. Оп оп оп тихо тихо тихо. тихо блин. Чуть чуть меня не при не прижучили здесь. Да да да такое могло быть. Почти прижучили. Почти, друзья, меня прижучили. Так, так, так. Отлично. Есть один. Есть, есть один, будет и второй. Да что ж ты будешь делать-то? Я говорю, будет и второй. Есть второй. Замечательно, друзья. Вот так вот, ребятки, воюем. А до 30 очков, если, я, если мне не изменяет память. То есть, кто первый 30 очков набрал, тот и это, тот и победил. Блин, здорово меня просадили. Здоровски, очень. Ой-ой-ой, еще один здесь. Это у меня с прицелом вообще коса. Надо же так косить, а? Траву на поляне. Ну все, выдвигаемся. За за в замес срочно. Врываемся в замес. Всех расшатываем. Отлично. Килы за килами, друзья. Так, так, так. щит... Проб... Блин, завалили меня, друзья. Первый раз завалили. Но я смотрю, они что-то, смотрю, осмелели. Да, сейчас мы их немножечко, немножечко отодвинем. Супер-спид. Отлично. Еще один готов. Да, ребятки, опять мы победили. Ну что ж, вот так, ребят, происходят бои. Пишите, пожалуйста, свои комментарии, что вы думаете по поводу данной игры под названием Armadjet. Я обязательно в нее буду играть, но мне, ребятки, необходима ваша поддержка и ваша мотивация, черт побери. Мотивация, это, ребятки, самый основной двигатель, да, всего, что я а, здесь делаю специально для вас. Ну и давайте хотя бы наберем 150 просмотров на данное видео и хотя бы 50 лайков, чтобы братишка Скретчет дальше выпускал э, видосики по этой замечательной интересной игрушечке. Все, ребят, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея. Пока-пока.